Привет всем, с вами снова Жесткий Поцар. Стой, подожди, утюг забыл выключить. А, так он сломался. Это мой младший брат, знакомьтесь. Хотя бы раз в месяц забываю выключить утюг. У тебя такое бывает? Не, ни разу. На секс похоже. Всем, с вами снова жесткий поцик. Я настолько жесткий, что мы сегодня смотрим футбол с братом, которому нет 18, а в соседней комнате сидят предки. Материться нельзя, получается? А кто играет? Наши с не нашими. Так, начинается матч между нашими и не нашими. Смотрим. удар, гол. Сейчас в матче не наши. Забил Хён Су. Вот Хён Джун, да вообще по уху надо надавать. Что там было? Дай им играть. Ты желтую карточку показывает судья, нашему игроку. Да, это жестко. Так, ну пока перерыв. Утюг тебе починим. О, у тебя такие мощные банки. Да это мамка на рынке берет. Не, я пробить. Ты чё, Радужные очки что ли носишь? Че? Радужные шнурки завязываешь? Эм... Радужные радуги пускаешь. Что? Радужный Тедди пьешь? Чего? Радужный Тедди. А, не, не, не. А зря. Радужный Тедди. Тут какой-то слоган. Так второй тайм. Напомню, мы смотрим футбол без мата. Шах тоже не пришел. Ну, ну, ну, ну, ну. Пинати. Да, ес. Хули, хули, хули, хули, хулио хули, Мартинес. Хули, хули, хули, хули, хулио хули, хули, Мартинес. Е! Yeah! Бать! Так, ну все, утюг готов? Включай. Ай, ah, Янджун. Uh, добрый день. В смысле, хаешкича? Салют. Братан, а ты че утюг не выключил?